Работа силы тяжести и силы упругости на замкнутой траектории равна нулю. Силы работа которых на любой замкнутой траектории равна нулю или не зависит от формы траектории называют консервативными. Сила работы которых зависит от формы траектории называют неконсервативными. Неконсервативной является сила трения.